Поставки «Бай» – команда, которая успешно решает любые задачи по организации прямых поставок ваших грузов из Китая. Сотрудничество с нами начинается с постановки задачи. Вы предоставляете нам информацию о товаре, который хотите импортировать? Мы расписываем вам полный детальный расчет стоимости поставки с учетом всех затрат. Задачи переговоров с продавцом берут на себя наши специалисты. При необходимости будут предоставлены образцы продукции, чтобы вы удостоверились в качестве. В обязательном порядке все китайские компании-продавцы проходят тщательную проверку нашими сотрудниками. Далее следует подготовка необходимых документов для экспорта из Китая и ввоза на территорию Беларуси. Если необходимо, наши специалисты займутся сертификацией груза. Как только груз подготовлен продавцом для отправки, мы забираем его для дальнейшей транспортировки в Беларусь. Вы можете выбрать любой способ доставки – авиадоставка, морская или железнодорожная перевозка. По прибытию груза на место назначения специалисты поставки БАЙ берут на себя все заботы по его таможенному оформлению, представляя ваши интересы в таможенных органах. После окончания таможенного оформления груз передается вам с полным комплектом документов, необходимых вашей бухгалтерии. Не стоит беспокоиться о сложностях доставки грузов из Азии, самостоятельно искать логистов и тратить время на изучение таможенного законодательства. С помощью команды «Поставки БАЙ» вы легко станете первым поставщиком на территории РБ. Развивайте свой бизнес с помощью «Поставки БАЙ».